Всем привет! С этого урока мы начнем рассматривать модуль Views. Это большой модуль, у него большой функционал. Теперь он в ядре Drupal. Раньше его нужно было устанавливать отдельно. Теперь вам достаточно просто зайти в модули и включить его. Точнее, если вы устанавливали обычную сборку Drupal, то он уже включен. Через модуль Views выводится главная страница на сайте. Если вы зайдете в модули, то увидите, что он прямо в ядре, в пакете ядро. И, скорее всего, он у вас уже включен. На главной странице тоже Views. Если вы не ставили никакую другую страницу, то есть если вы зайдете на страницу Node, то эта страница сделана через Views. Вы можете нажать «Редактировать представление» и увидеть настройку вашей главной страницы. Не пугайтесь, если вы здесь видите очень много настроек. Все они довольно-таки простые. Здесь не нужно знать программирование, чтобы настраивать Views. Давайте сначала рассмотрим, какие вообще есть вьюзы на сайте из коробки. Зайдем в структура представления. Здесь вы видите довольно-таки много вьюсов. Здесь есть страница пользователей, последние комментарии, последние материалы, содержимое сайта. Все это выведено через модуль views. Как я сказал раньше, у views довольно широкий функционал. Можно вводить все, что угодно через модуль views. Сам модуль views представляет собой конструктор вывода материалов различных Entity вашего сайта. Если в седьмом Drupal у вас Entity был только ноды, таксономия комментарии, то теперь у вас все Entity. Это и блоки, это и таксономия, комментарии, пользователи. Все в Drupal можно представить в виде Entity. Также есть у вас глассарь и архив, отключенные views. Можем мы включить. Давайте включим архив. Отлично. Вьюз архива включился. Теперь мы можем вывести блок этого viewsа. Вьюз Views может создавать страницы, может создавать блоки. Вы можете выводить в блоках пользователей, можете выводить какие-то материалы последние, комментарии, можете создавать отдельные страницы с фильтрацией. Как я сказал раньше, очень большой функционал viewsа. У нас будет несколько уроков, возможно около 10 именно по модулю Views, поэтому мы будем разбирать все по порядку. Давайте разместим в первом сайтбаре архив. Вы видите список, выведен через модуль Views, размещаем. Здесь есть настройка количества, сохраняем блок. Давайте перейдем на главную страницу. И здесь у нас появится ежемесячный архив. Таким образом, у нас есть встроенный в Drupal Views, который вводит архив материалов по месяцам. Мы не будем пока разбираться, как устроен этот View, но я думаю, мы в будущем на отдельном уроке рассмотрим, как работает агрегация. Вот вы видите, что у нас подсчитывается количество материалов, которые бы были опубликовано за январь. Мы рассмотрим, как это работает, сделаем свои вьюсы с агрегацией. Но пока давайте посмотрим, что есть вообще во вьюсе. Заходим в представление, нажмем «Добавить новый вьюс». Вьюс может выводить любые типы материалов. Вы можете также выводить любые сущности, любые, любого типа материалов. Например, «Связь» Термины таксономии. Вы можете выводить любой словарь, любые термины из любого словаря. То есть все, что у вас есть на сайте, файлы, пользователи, комментарии, все можно выводить через use. Вам не нужно программировать, вам достаточно просто навигать галочками. Давайте вводим содержимое. Назовем как-нибудь use, например, последние новости. Сам модуль use расширяемый. Сейчас вы можете создавать страницы и блоки. Но также, если доставить дополнительные модули, через use можно выводить CSV-файлы, можно выводить различные карты, Google Map, например. Можно вывести rss feed Можно выводить XML-файлы различные другие типы файлов. Но пока давайте просто создадим страницу «Последние новости». Можем указать путь у страницы. News. Можете сильно не вдаваться в подробности, какие здесь настройки. В следующих уроках мы рассмотрим подробно. Как работает Views. Сейчас мы просто создадим страницу и блок. Выберем тип материала. Новость. И сохраняем. Здесь вы видите, что мы создали page и блок. Здесь вы видите, что мы создали page и блок. Вот они отображаются здесь, в панельке. Здесь довольно-таки много настроек. Давайте начнем с простых. Настройка страницы. В следующих уроках мы подробно на каждой остановимся. Сейчас нам важно, что мы создали страницу новостей. По адресу news сохраняем. Сейчас, когда news сохранится, мы зайдем на страницу news. И здесь у нас вводятся новости. Вводится также Пагинатор. То есть вы можете вывести все новости, но на странице будет отображаться только ограниченное количество. И вы можете перекликивать между новостями. Use довольно-таки сложный модуль, но мы со всем разберемся. Можно выводить анонсы, можно выводить поля. Вот здесь вы можете выбирать вывод полей. Также вы можете выводить через Display Suite типы материалов. То есть вы можете раскидать в колонки вывод ваших views. Например, если у вас доска объявлений, то вы можете выводить каждую, каждое объявление через views. И при этом через DisplaceHuit разбивать их, например, на две колонки. Если вы не смотрели видео про DisplaceHuit, как выводить тип материала с помощью админки в две колонки, то посмотрите это видео. Сейчас мы увидели через поля views. Сохраним. Обновляем страницу. И вы видите, новости вывелись полями, только заголовками. Мы можем также менять формат вывода новостей. Например, выводить не дивами, не блоками, а, например, HTML списком. Если у нас просто тайтлы, то это довольно-таки удобно. Вот вы видите, у нас будет выводиться новости такими HTML списками, улками и лишками. Также помимо встроенных форматов мы будем рассматривать и другие форматы. Мы будем устанавливать модуль View Slideshow, расширять возможности модуля Views. Мы будем выводить слайд-шоу с помощью просто одного модуля Views. Мы будем накликивать поля, какие нам нужно, и настраивать также вывод слайд-шоу через этот модуль. Также во View есть различные настройки для вывода шапки подвала, сверху и снизу у есть также настройки для того, как выводить views. Вы можете, например, настраивать фильтрацию по различным типам материалов, по дате публикации, например, материалов, только за последние две недели. Также есть и более тонкие настройки, контекстные фильтры. Они позволяют выводить отдельно конкретный материал по аргументу, например, по ID ноды, то есть мы заходим на страницу ноды, и выводим информацию, связанную именно с этой конкретной нодой. Или с этим конкретным пользователем, если заходим на страницу пользователя. Это довольно-таки удобная настройка. Контекстные фильтры. Также у нас есть связи в AVUS. Мы можем связывать, например, пользователя, автора какой-то ноды и, соответственно, его ноду. То есть, если мы заходим, например, на страницу пользователя, то мы можем, например, через контекстный фильтр и связь вывести все ноды, которые создал этот пользователь. Тоже довольно-таки удобная вещь во Вьюсе. Мы будем ее активно использовать. Еще одна вещь, функционал Вьюса, это раскрытая форма. Она нам позволяет настраивать фильтрацию в Вьюсе. То есть, если, например, у нас есть доска объявлений на модуле Вьюс, мы можем настроить быстро фильтрацию для Вьюса, которую пользователь сам будет выбирать на сайте. То есть, мы, например, вводим доску объявлений квартир и предлагаем пользователю выбирать, Сколько комнат будет в квартире. Соответственно, у нас у каждого объявления есть поле количества квартир. И это количество пользователя будет выбирать и фильтровать необходимые ему объявления через раскрытую форму. Также у нас есть различные другие настройки. Мы обязательно их рассмотрим в следующих видео. Ну а пока все. Это был обзор на урок по модулю Views. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Трупале.